А я, черт возьми, по-вашему еще не старший офицер. Я что, здесь половая тряпка, что ли, или чё? А тут и мы приехали. Че, не ждали, да? Ну что, все узнали, что за игра? Да-да, друзья, та самая массушечка, в которую мы шпилили аж целых 12 лет назад. Да, друзья, с братишка Scratch добрался и до нее, потому что я являюсь фанатом, ребятки, RPG жанра. А масс эффект это как раз таки яркий представитель. Именно этого жанра. Поэтому, ребятки, мы сегодня здесь. И сейчас играем в Mass Effect. Но еще это все приурочено к тому, что у нас э, сейчас юбилей массушечки. Да, э, недавно таки исполнилось ему реально 12 лет. Это, ребятки, ни много, ни мало. И тогда на самых ржавых корытах и ведрах мы играли в первую часть. И наслаждались офигеннейшим геймплеем. Да, Mass Effect это игра, ребятки, легенда. Кто считает также? же... Пишите, пожалуйста, в комментариях, и мы с вами посмотрим, много ли, нас, много ли нас здесь собралось единомышленников. Так, ну что ж, давайте, ребятки, поиграем, вспомним. Вообще, у меня в планах, и не только на это видео, но и в процессе, замутить прохождение, ребятки, с нуля и до конца, до самого финала, да, где у нас будет самая развязочка, и продемонстрировать все нюансы прямо здесь и сейчас, именно уже в 2020 году В настройках сильно долго копаться я не буду, а сразу же начну совершенно новую игру Всем приятного просмотра Ну а перед началом видоса, ребятки, маленькая просьбочка, пожалуйста, поддержите братишку Скретча вашими лайкосиками Вашими королевскими лайкосиками, от которых мне станет не только теплее, но и светлее и чище в этом мире, друзья Да-да-да Лайки для братишки Scratch это двигатель прогресса, вам совершенно ничего не стоит, а мне офигеть какая поддержка, поэтому не скупитесь ребятки, поддержите начинающего автора Ну а мы погнали, подключаемся к базе данных, альянса номер 7, установка безопасного соединения, да ребят, начинаем тот самый масс эффект в эфире сегодня у нас Основная цель видео это пройти по максимуму Посмотрим, до куда у нас получится дойти Джон... Начинаем, ребятки, мы с выбора персонажа, как обычно Это у нас Джон Шепард Please, новых, новых данных я вводить не буду Если только... Ладно, Джон Шепард звучит как-то так А я буду, естественно, не Джон Шепард А как меня, в принципе, зовут всегда и везде А я буду Скрэч no Шепард Тоже неплохо звучит, но так себе Если честно, Джон Шепард был немножко эпичнее Но Скрэч Шепард и так, ребятки, пойдем на самом деле, биография землянин, репутация уцелевший солдат Приступаем, ребятки, у нас начало После завершения создания персонажа изменить какие-либо параметры будет невозможно Так, ну мы вроде все же, да, тут настроили, я так понимаю Описание профиля, описание, ну ладно, на этом мы заморачиваться не будем, подтверждаем это, это и врываемся, нет. так, уровень сложности боя я оставлю нормальный, я не буду задротить слишком сильно, да, чтобы на трудном и не на, на безумных, на всяких сложностях не запариваться, а будет, ребятки, нормальный, чтобы нам не было слишком тяжко, точность автоприцеливания средней, да, Использование умение, да, все у нас вот так вот, пускай и будет, средничок, начинаем. Ну что вы думаете, ребятки, по поводу Масс-эффекта? Пишите, пожалуйста, свои комментарии. Погнали. Итак, что-то Шепард родился на земле, но родных никаких сведений. Нет у него родных. Он вырос на улице научился сам о себе заботиться. На Акузе он пережил гибель всего своего подразделения. Такие вещи не проходят без исследований для психики. Кто видел смерть товарища, у того потом всю жизнь душа болит. Шепард умеет терпеть боль. Такой ли человек нам нужен, чтобы защитить галактику? Он единственный человек, кто сможет защитить галактику. Удина, я приму решение. Принимает решение. В 148 году исследователям дружины на и древней цивилизации космических путешественников. В течение нескольких последующих десятилетий эти артефакты открыты, открыли тайны новых удивительных технологий, позволивших совершать полеты к самым далеким звездам. Основ, основой этих технологий стала дала сила, способная изменять самую ткань, пространство и времени. Эта сила называется Mass эффект друзья. Такое вот название этой супер сверхспособной силе. Итак, вот он, знаменитый корабль Вот он Подходим к ретранслятору На Арктур Prime, Начиная процедуру перехода Летим, друзья, летим Как же мне нравилась все-таки эта вся, вся тема космическая в те времена 12 лет назад Идет расчет транзитной массы И направления Ретранслятор в режиме Выходим на вектор так, так, так. Всем постам приготовиться к перелету. Это Шепард у нас идет. Это он самый. Да, это тот самый Шепард, друзья. Ставьте лайки, когда еще получится увидеть его вот так вот. Здесь и сейчас. Готовность номер один. Начинаем заход. Да, начинаем заход в ретранслятор. Сейчас прыгнем на далекое расстояние. Так, кто не в курсе, ребятки, эти штуковины, это большие ретрансляторы, которые гиперскорость обеспечивают нам. Раз, три, два, один. Очень эпично, очень эпично. Да, на тот момент, ребятки, это реально вот было очень эпично. Малая тяга норма, навигация норма, внутренние тепловые коллекторы задействованы, Система работает. работают, в пределах 1500, говорит нам Джокер. Так, так, так. 1500 это хорошо, ваш капитан будет доволен. Найлус. Я ненавижу этого типа. Найлус сделал вам комплименты, вы его за это ненавидите? Если ты видел из сортиры, или при этом не забыл застегнуть комбес, это хорошо. А я только что совершил прыжок через всю галактику и попал в цель на небольшой не спинические головоломки. Это уже круто, к тому же спектры, это не к добру, мне не нравится, что он на борту. Считайте меня параноиком. Вы параноик, Со совет помог про профинансировать проект, у них есть право проверять, на что пошли их инвестиции. Да, официально все именно так, но только идиот верит в официальные версии. Да, что ж, согласен с твоим утверждением, Спектров не посылает на тестовые полеты. Значит, здесь что-то больше, чем говорит нам Андерсон. Джокер, доложите обстановку. Только что прошли через ретранслятор, капитан, Стелл, система запущена, на вид все спокойно. Хорошо, найдите комму... коммуникационный буй и подключитесь к сети. Я хочу, чтобы начальство получило наш доклад до того, как мы достигнем Иден Прайм. Советую застегнуть все пуговки. В вашу сторону движется Найлус. Он уже здесь, лейтенант? Передайте капитану Шепарду, мы с ним встретимся для инструктажа в радиорубке. Слышали, капитан? Да, да, я слышу. Я уже иду. Это из-за меня или, капитан, у нас все, все время мало в бешенстве? Только когда говорит с вами, докер, джокер, отлично, друзья, первое задание, нажмите О, чтобы открыть кодекс. Вашу галактическую энциклопедию Так, открываем, что у нас здесь Чтобы узнать подробности обучения, щелкните на закладку Второстепенно, а затем на плюс рядом с обучением Так, что у нас в обучении, да, ребятки Биографические данные Личное дело капитана Шепарда человеч... Человечество и альянс систем Альянс представляет собой правительство и вооруженные силы Защищающие интересы землян за пределами Солнечной системы Обучение указаний совет так надо нажать на плюсик да и у нас выскочит вот такое вот а, меню к основное управление в игре да это понятно битва это понятно а, тактический дисплей в общем ребятки по всем вот этим вот обучающим штукам можно будет пробежаться и посмотреть все я естественно сейчас читать их не буду у нас все-таки сегодня ребятки новый обзор ну как сказать новый новый со старыми дырками да можно сказать, воспоминания ностальгические по большей части, поэтому мы не будем слишком сильно углубляться вот в этот лорд да во всякие, значит, текстовые файлы, во всякие тексты, мы будем пробовать геймплей. Так, ну что ж, у нас получено, получено задание: использовать ВСД. Это я понятно, что ж такое-то, а? И наши, ребятки, наше уникальное судно. Да я же говорю, я его видел, прошел он, он, же Спектр, они все, все время на задании, в общем, болтают тут наши союзнички. Мы выходим, значит, в нашу главную комнату. Так, нам нужно побеседовать вот с этим типом, поговорить, штурман Пресли, так, или не обязательно с ним говорить, но я думаю, что надо поговорить, давайте поговорим. Поздравляю, капитан, похоже, все прошло гладко, вы идете к капитану Андерсону? Я слышал, как вы спорили. Вы не доверяете нашему гостю Турианцу? Простите, капитан, мы просто с Адамсом переборолись пару слов, перебросились, ничего не имеем в виду. Но нельзя не признавать, что есть в этом задании странная вся команда, это чувствует. Что ты имеешь в виду? Думаешь, у кого-то альянса что-то нас скрывает? Если мы должны просто испытывать стелс систему, тогда почему командует капитан Андерсон, да и еще этот Найлус? Спектры элитные агенты, сверхсекретные. Зачем послать Спектр? Причем Спектр Турьянца на пробный полет. Что-то тут не складывается. Так, так, так. Ну, я, наверное, разберусь. Попробую что-нибудь у него вытянуть, когда увижу. Удачи, капитан, говорит, значит, мне штурман Пресли. И дальше, ребятки, идем. Что у нас дальше? Это вся команда наша, да, которая нам помогает в наших исследованиях. Значит, тут кто-то из моих союзничков спорит, да, на какие-то темы, так, эти двери у нас открываются или пока еще нет? Нет, мне пока предлагают пробежаться по этой комнатке. Так, что здесь такое? Что за дела? Что за терки тут у вас? Давайте-ка выясним. Так, так, так, что мы тут лоботрясничаем? Как вы думаете, капитан, мы ведь на Эдем Прайм недолго пробудем? У меня руки чешутся по настоящей войне. Я искренне надеюсь, что вы шутите, капрал. Ваши настоящие дела обычно кончаются тем, что мне приходится вас штопать в лазарете. Успокойтесь, капитан хороший солдат, спокоен, всегда даже под огнем Простите, капитан, но я скоро помру от ожидания В первый раз у меня такое задание, и спектр на борту Черт, все про этого спектра болтают, никто, видимо, ему не доверяет Но ну, давай разузнаем Так, что, что можете вы можете рассказать о Найлусе? Турианцы пользуются уважением, у них большие, больше патронных кораблей в пространстве, чем у других рас Хотя с... Хотя с нами у них не всегда хорошие отношения. Кое-кто считает их слишком упрямыми, другие до сих пор влияют и винят их в войне. Лично с Найлусом я лишь обмолвил пару слов. Он в основном общается только с капитаном Андерсоном. Я слыхал, Найлус как-то в одиночку перебил целый взвод. Поверить не могу, я не... С... Я на задание вместе с настоящим спектром. Черт побери, черт побери, что творится-то у нас? Все будет хорошо, я уверен, а в курсе. Относитесь к этому как ко всем прежним своим заданиям. Вам легко говорить, вы только себя показали на Акузе. Все знают, на что вы способны. А Для меня это же большой шанс. Я должен показать начальству, на что я способен. Будьте осторожны. У вас впереди еще долгая карьера. Не наделайте глупостей, чтобы... Не волнуйтесь, сэр, я не не напортачу. Ну все тогда, до встречи. Меня ждет капитан Андерсон. Так, отлично. Мне все-таки... О, геройские мне дали... Геройские дали мне очки. Меня ждет капитан Андерсон. Но мы прежде, ребятки, давайте зайдем вот сюда. Это святая святых. Это у нас наша Огромная карта. Так, а, указывать, куда лететь в Нормандии может только старший офицер. А я, черт возьми, по-вашему, еще не старший офицер. Я что здесь, половая тряпка, что ли, или чё? Кто я такой? Черт возьми, я же Шепард, мать вашу! Какого хрена меня не пускают к этой штуковине? А. Это я здесь всем заправляю. Так, ладно, идем дальше. Не хотят пока мне давать доступы. Ну, давайте сначала с Сандерсом. Сандерсом. О, Найлос, вот, вот это как раз таки мне и нужен. Я давно с тобой хотел перетереть, То что-то все как-то в напряжении держатся из-за тебя. Капитан Шепард, хорошо, что вы пришли первым. У нас будет возможность поговорить. Поговорить? О чем? Меня интересует та планета, куда мы летим, Иден Прайм. Я слышал, она довольно красива. Красиво, красиво — не то слово. Говорят, что это настоящий райчувак. чувак. Спокойно, тихо, безопасно. Для вашего народа Иден Прайм имеет символическое значение, ведь, ведь это так? Доказательство того, что человечество способно не только создавать колонии, но и защищать их. Но так ли, это, но так ли там безопасно? Почему ты спрашиваешь? Ты что-то знаешь, наверное? Ваш вид еще новичок Шепард. Галактика может быть очень опасным местом. Действительно ли они Альянс готов к этому? Так, кто это у нас тут? О, думаю, пришло время рассказать капитану, что на самом деле происходит. Это задание не просто пробный полет. Ну, я в принципе знал. Я догадался. Что вы еще нам не договариваете? Нам нужно незаметно забрать кое-что с Эден Прайм, потому понадобится специалист по тайным операциям. А почему именно незаметно? Должна быть какая-то причина, которого не назвали, сэр. Приказ поступил с самого верха. Информация представляется по принципу необходимого здания. В ходе раскопок на Эден Прайм ученые нашли какой-то маяк, видимо, протарианский. Это раз такая, протерианцы. Протерианский? Я, Я думал, что протериане исчезли 50 тысяч лет назад. Но осталось их наследство, Три ретрансляторы, цитадель, двигатели наших кораблей. Все это основано на протерианских технологиях. Дело слишком ва важное, Шепард. последний раз подобное открытие дало человечеству технологический толчок на 200 аж лет вперед. Но на Эден Прайм нет такой возможности работать с такими предметами. Чтобы как следует изучить маяк, нам нужно вывести его в цитадель. Очевидно, капитан, это что это в интересах ни одного только человечества Открытие повлияет на все расы в пространстве совета Зачем уведомлять э, о нем совет? Я рад, что вы можете помочь нам Вы обеспокоены, нам не нужна ваша помощь Ну, на самом деле, давайте сначала вот с этого зайдем Почему бы не оставить маяк себе? У вас людей не самая лучшая репутация Некоторые расы считают вас эгоистичными, слишком непредсказуемыми Слишком независимыми, даже опасными Поделившись этим открытием с другими, мы улучшим свои отношения с Советом. К тому же нам нужна их научная помощь. Они знают о протерианах больше, чем мы. Мы не единственная причина, по которой он здесь. Найлас хочет увидеть uh, вас в деле, капитан. Он хочет вас оценить меня оценить, да я же Шепард, сколько можно всем рассказывать, ну хотя они не знают, ладно, будем доказывать на деле, можем, могли бы предупредить меня заранее? Вот значит почему я везде на него натыкаюсь, Альянс уже давно добивается этого, человечество хочет играть более важную роль в межзвездной политике, мы желаем оказывать больше влияния на Совет цитадели так-так-так, Спектр представляет власть и авторитет Совета, если они примут свои ряды человека, это продемонстрирует, сколько многого мог добиться Альянс. А, немногие смогли бы пережить то, что вам пришлось пройти на Аку Акузе. Вы проявили выдающуюся волю к жизни. Это весьма полезный талант. Вот почему я выдвинул вашу кандидатуру на место Спектра. Ну что ж, я очень тронут вашими словами, блин. Так... И это вы согласны. Так, и вы с этим согласны, капитан? Зачем турианцу нужно, чтобы среди спектров был человек? А не все турианцы обижены на людей. Некоторые из нас видят в вашей расе полезный потенциал. Мы знаем, что вам есть, что предложить остальной галактике и спектрам. Мы элитная группа. Те, в ком есть нужные нам качества, встречаются нечасто. То, что вы человек-шепард, для меня все равно. Главное, что вы способны делать эту работу. И вы с этим согласны, капитан? полагаю, что это пойдет на благо. Это нужно земле, Шепард. Мы полагаемся на вас, черт возьми. Мне нужно самому увидеть, на что вы способны, капитан. Иден Прайм будет первым из нескольких заданий. Вы будете руководить командой наземных бойцов. Заберете маяк быстро и доставите его на корабль. Найлус пойдет с вами и будет наблюдать за ходом миссии. Ну что ж, я, наверное, готов. Да, я готов. Чему... Не будем, ребятки, тянуть, приказывайте. Мы уже на подходе к Эдену. У нас проблема, капитан. Что случилось, Джокер? С Эден Прайм лучше сами посмотрите. Так, так, так, что-то, ребятки, накал страстей. Вы, выводите на экран. Так, смотрим, что там происходит такое. Ох ты, смотрите, заварушка. Заварушка какая. Ложись. Какая заварушка, какая-то женщина, смотрю, стреляет, отбивается от кого-то там. Так, так, так Месиво, просто месиво На нас напали, несем тяжелые потери Повторяю, тяжелые потери, мы не можем эвакуаться Они свалились ниоткуда, нам, нам три 3... Не успел договорить его, завалили Не успел передать должным образом информацию Что творится-то, вы смотрите Ох, что творится, вот это, смотрите, что там происходит Я просто в шоке от увиденного Надо срочно что-то делать надо срочно что-то решать по этому поводу. После этого все обрывается. Сигнала нет, словно все умерли. Вообще тихо. Перемотаю я остановил на 38. Что это такое, черт возьми? Что это было? Что... Доложите обстановку. 17 минут полет нормальный, капитан. Других кораблей Альянса пока что нет. А вперед, Джокер, быстро и тихо. Задача только что сильно осложнилась. Небольшая ударная группа может выдвинуться быстро и не привлекая внимания Это наш шанс забрать маяк Так, так, так Собирайтесь, встретимся в грузовом трюме Замечательно Замечательно поступил задание Передать а... и Дженкинсу что-то там Что это такое? Что это за странные технологии-то, друзья? Что это было вообще? Включаю стел системы Подлетаем, я так понимаю, к планете я гляжу, кое-кто тут нехило поработал, капитан Ваш отряд мускульная сила операции, капитан Выходите и про про про прорывайте Что делать с выжившими? Помощь выжившим второстепенно задача Главная ваша цель, это маяк Я понял, заходите на точку один. Заходим Найлус, вы идете с нами? Один я двигаюсь быстрее Говорит нам Найлус очень крутой чувак Гнадус пойдет вперед для разведки Он будет сообщать вам о ситуации В остальном спрошу соблюдать тишину в эфире а, Он может он, он может на нас положиться Мы можем ему верить а, Понял капитан Я просто понял Служу Альянсу сэр Теперь миссия зависит от вас Шепард удачи Я понял Заходим на точку 2 Так, ну что ж, подлетаем, нас высадили и начинается наша операция Сохранение произошло, кодекс плюс 10 журнал, каст, карта местности Так, давайте посмотрим журнал, давайте посмотрим Так, пролог, найдите маяк Мы возглавляем тактическую группу, направленную на Иден Прайм, колонию Альянса, на которую совершено нападение Вашим основным заданием является найти портерианский маяк и обеспечить его безопасность Замечательно, друзья Так ну что ж, миссия принята. Болтать будем потом. Это мне очень сильно пострадало, капитан. Повсюду враги. Надо смотреть в оба. Секундочку. Да, друзья, на самом деле вижу, что... Э, Какое-то как будто бы нападение, да, было там. Значит, у нас что-то дымится. Тут у нас что-то дымится. А виды вообще красивые. Так, ну что ж, выдвигаемся. У нас нам получено задание. Нам надо посмотреть, как менять оружие. Так, на КУ. Я вижу это. Мы меняем винтовочки, да. У нас имеется... Так, это что у нас такое? А так, а как поменять? Ага, вижу, что можно поменять оружие, нажав на, просто на ролик. Вспоминаем, как же у нас управление. управлением. Так, идем, ребятки, идем, идем, идем. Где моя винтовка штурмовая? Нажмите левую кнопку мыши, чтобы выстрелить. В кого? А вот в этих типов? Так, это, ребятки, не поможет. Это, по-моему, дробовик был, да? Так, а это Don't что у нас be такое? Be это, по-моему, тоже дробовик. Так, а где нормальная пушка? Где у нас штурмовая винтовка? Вот это же? Yeah. Ну, наконец-то. Черт. Что это за штуки такие летают здесь, а? Так, отв... а, да, это есть штурмовая винтовка? Да, походу, так оно и есть. Ага. Это что было такое? Это гранатомет. Нельзя, нельзя, нельзя. Нельзя гранатометом пользоваться. Что это за штуки такие? Я не поймаю. Что это такое? Ты что такое вообще не пойму? Так, ну, взрываются они очень бодренько. Так, выдвигаемся, выдвигаемся, ребятки. Миссия есть. Нам нужно найти портерианский маяк. Так, что здесь у нас такое? Давайте прошаримся. Так, это что такое? Набор улучшений. Открыть. А улучшение брони. А, так, взять все. Взять все. Так, стимулятор один. А как-то с ними можно сразу же взаимодействовать? Нет. Так, берем все, ребятки. А, Панцелин кодекс замечательно. Так, а чтобы подняться, нажмите левый Ctrl еще раз. А я что, сейчас не, не поднял? А, все понял, да. Все понял, друзья. Так, здесь надо, наверное, запрыгнуть или как? О, как? А, нажав на пробел, мы сразу же можем выйти в менюшечку. И увидим наше оружие. Мы также здесь можем менять оружие. Да-да-да. А, пистолет сейчас у нас в руках. А, это у нас, значит, так-так-так. Штурмовая дробовик. Это снайперка. Мы можем, да, вот из этого меню сразу же выбрать, по-моему, да? Я же выбрал уже или нет? А, это наши компаньоны. И я решаю, с каким оружием им ходить на данный момент. Замечательно. А у нас есть свой инвентарь? Да, друзья! Нащелк... Щелкайте на закладке, чтобы переключаться между типами предметов. Выберите предметы из списка доступных моделей. Так, продолжаем. У нас какое-то у... есть улучшение. У каждого оружия есть хотя бы одна ячейка для улучшения оружия и боеприпасов. Чтобы открыть улучшение боеприпасов, для этого оружия щелкните на значок. Так! Улучшение оружия, отдача гаситель. Так, секундочку. Раз. И что, мы поставили? Нет его. Улучшение оружия. Ага. Какое оружие я улучшаю? Давайте посмотрим. Так, так, так, экипировка. А, так, это что у нас? От дачи мы поставили. А сюда что поставим? Сюда у нас, здесь у нас пусто. Так, лансер один. Это у нас, я так понимаю, использующийся предмет. Это у нас винтовка. Урон 120. Так, а как можно... Ага, мы можем кстати у каждого нашего персонажа да, у них есть своеобразные навыки у всех. Они могут брать оружие соответствующее. Да, можем выбирать, ребятки. Вспоминаем азы, как оно было, да. Мы можем также выбрать дробовичок. Да, дробовик, пистолет, это у нас значит снайперская винтовка, это у нас что такое? Гранатомет, что-то много, мне кажется, оружие, и это у нас бронежилет, я так понимаю, отлично Так, ну все, идем со стандартной штурмовой винтовкой, в процессе разберемся а Внизу, видите, в левом нижнем углу экрана у нас указаны наши все, наши состояния Это мое и моих, значит, союзничков Так, ну что, ребятки, давайте выдвигаемся Выдвигаемся, посмотрим все-таки, где этот маяк С чего нам начать Мы, по-моему, бежим обратно вообще А есть карта здесь какая-то? Да, друзья, есть карта И мы движемся в правильном направлении Не забывайте, можно обшаривать территории В углах И в нычках у нас всегда Скрываются тайные предметы, да Не забываем все это дело обшаривать Так, что у нас здесь такое? Выходим, ребятки, смотрим Здесь пока что вроде чисто Так, что-то что замечено вы взяли оружие, которым не умеете пользоваться Урон и меткость будут снижать нажмите, нажмите и удержите пробел, чтобы поменять оружие членов вашего отряда О, как Подсказочка Так, выходим, выходим Как я не умею пользоваться-то этим оружием? Ну что ж такое-то? Что-то мы там заподозрили Опачки, а вот это уже посерьезнее Вы смотрите, что творится, а? Там какие-то дроны вылетели Дронов надо убивать Дронов срочно надо валить Они летают так, но ну мне написали, что этим оружием я пользоваться не умею Вы получили уровень, после получения уровня нажмите на У, чтобы открыть меню персонажа Так, давайте попробуем А, щелкните на умение, чтобы распорядить очки Улучшить способность, наведите мышку на умение Я понял Штурмовые винтовки Так, бойня И боевая броня снижает получаемый урон Но мы все-таки предпочтем а, штурмовые винтовки Потому что здесь у нас доступно только так Снижение точности а, Перегрев при стрельбе винтовок снижается Отлично так, берем, значит, штурмовые винтовки, увеличит урон на 5, еще, ребятки, увеличивают урон на 8, замечательно, развиваем штурмовые винтовки, пистолеты нам не особо нужны, ну и броня, наверное, да, так, а как-то можно убрать? Так, а отмена распределения, да, мы можем сразу же отменить, так, в общем, винтовки это однозначно, а я развиваю, это будет у нас вот так вот выглядеть, замечательно, так, боевая броня, боевая подготовка, увеличит урон от оружия на 1, вот это, кстати, тоже бы не помешало, отлично, Боевая подготовка и увеличит урон в ближнем бою на 35. Так, а есть какие-то другие навыки? Ага, мы можем вот так вот убирать. Солдат увеличить здоровье, восстанавливает третий здоровья. Обаяние. А, в диалогах появляется новый вариант ответов и устрашения. Устанавливает уровень устрашения. На один в диалогах появляются новые варианты ответов. Давайте сделаем тогда м -м, обаяние, да... И боевая подготовка По максимуму Прилив адреналина восстанавливает все навыки Позволяя использовать их незамедлительно Вот так вот мы в общем развились И я думаю, что Будет в самый раз Так, это каждому члену можно или только мне? Нет, я постарался, на себе все использовал так, и тут мы видим, ребятки, наш уровень и наши, значит, очки опыта и очки здоровья. Плюс здесь у нас а, наши с вами предрасположенности, герой ли мы, отступник ли. Это мы уже в процессе, ребятки, прохождения для себя определим. Так, ну что ж, значит, распределили мы навыки и давайте все-таки... Ага, нашего одного завалили, смотрите, что было, а. Смотрите, что произошло, наш парень выбежал и ему наваляли, ах ты бедненький, несчастный, а. Как же так произошло-то? А, это все вы виноваты, гады, вы вонючие и ползучие. Идите отсюда, я теперь обучился, у меня теперь супер-мощный урон. Что ж с нашим чуваком-то случилось, а? Такой был боец. Выстрел пробил его защиту, у него не было ни одного шанса. Да, он заслужил достойных похорон, мы ему уже ничего не поможем. Так, да, он заслужил достойных. Мы проследим, чтобы его похоронили со всеми почтями, когда завершим миссию. А сейчас не отвлекаемся. Точно. Слушаюсь, сэр. Да, одного завалили. Но мы, ребятки, не унываем Так, на, кл на клавиши же можно переключаться Так, один Можно же переключаться, черт возьми Где остальные пушки-то у меня? М Тут я понял, что у меня есть лоты для умений Надо бы как-то распределить все как, как следует Так, ладно Взяли мы штурмовую винтовку и постараемся сейчас ее использовать Давайте глянем Опачки, что творится, а? Это опять дроны боевые Тихо-тихо-тихо Наши щиты работают отлично так, секундочку, выходим, ребятки, наваливаем, потихоньку сливаем. Тихо-тихо-тихо, на перезарядку ушли. На перезарядку, ребятки, ушли. Так, сливаем, сливаем, и еще одного сливаем, отлично. Есть такой. Так, зачем я это делаю? Нельзя так делать, ребятки, нельзя. Так, я собираюсь разведать обстановку. Найлус постараюсь встретиться с вами вместо раскопок. Так, на... Найлус уже действует. Так, это что такое у нас? Давайте глянем, что это такое. Какие-то какие запчасти, детали. Открываем. И здесь у нас улучшение брони. амортизаторы. Переработать в Унигель и взять все. Так, давайте глянем, что за амортизатор это у нас. Щелкать на закладке, чтобы переключаться между ними. Это я понял. А где наши амортизаторы? И кто их взял вообще? И для чего они нужны, эти амортизаторы? А, улучшение оружия. отдачи гасителя это на пистолет. Да, это улучшение патронов. Так, а, отдачи-гаситель у меня вроде как стоит уже, да? Совершенно верно. Вот это же он и есть, я так понимаю. И какое-то еще было совершение поставить, но мы не можем подробно. Так, так, так, да. Тут мы можем, ребятки, почитать подробно по про характеристики нашего вооружения. Так, а на пистолет а, тоже ничего не можем поставить. Так, снайперская винтовочка. Тоже ничего не можем поставить. М -м, сюда тоже ничего не можем поставить. Да, друзья, для, для брони есть а, стимулятор. А, и. Так, улучшение брони амортизатора и стимулятор. А, так, так, так. Время, уменьшает время перезарядки. Так, отлично. Улучшение брони. А здесь что у нас такое? Это у нас, значит, э, плюс 10 к физическому, физическому предмету. Ну, ну, я лучше, наверное, перезарядку уменьшу, потому что это очень важный, важная фишечка. Да, вот тут, кстати, можем мы просто нажимать и кликать. И смотреть, какие у нас улучшения есть для того или иного предмета. У меня что пока есть улучшения на мою винтовочку. И мы этим улучшением будем пользоваться. Так, мы можем также шлемак включить и отключить. Это уже по желанию, по-вашему. Так, ну, ну что, я думаю, все нормально. А, идем дальше. Идем, идем, идем. Нам ни в коем случае нельзя а, долго стоять. А, нельзя, ребятки, забывать. А, так, ага, мы можем даже себе вот так вот цель поставить. Место раскопок. Отлично. Так, идем, ребятки. И у нас на карте появляется метка. Очень все удобно. Все-таки люблю я такие, знаете, игры, которые разрабатываются с таким хорошим, с таким уклоном. И на века Даже сейчас, ребятки, очень даже комфортно Можно играть в эту игру И здесь все предельно понятно Так, эти бочки мы взрываем Там у нас, похоже, еще был один дрон Как вы видите, ребятки, щиты у нас работают постоянно Так, дрона вырубаем Нашего напарника почти слили Так, отлично, еще одного дрона вырубаем Так, а можно, интересно, перекатываться? Я вот не помню, как можно, кстати, перекатываться здесь или нет? Так, это что было? Пахнет дымом и смертью так, это мы меняем пушечку, значит. А, это мы просто убираем, ребятки, или берем оружие. Отлично. А, на ролик мы можем менять. Так, это у нас а, снайперка. И это у нас а, пистолетик должен быть, да. Пистолетик. Отлично. Патроны бесконечные, кстати говоря. Это дробовик. И это у нас что? И это наша штурмовая винтовка. Пока что останемся с ней штурмовать будем конкретно. А вот на что хилиться, я пока не знаю. Так, кто это такое? Кто это такая? Какая-то девушка бежит, за ней гонятся дроны. Нифига себе развязочка, что творится? Смотрите, надо срочно ей помочь. Как так-то, а? Давай, давай, давай, давай, родная, отстреливайся, отстреливайся, я сейчас тебе помогу. Нет, она сама справляется вроде как. Так, а это кто такие? Это кто такие? Что за монстры? Это что за монстры? Вы смотрите, что творят, а? Какими-то изощренными способами, пользуясь, убивают людей невинных. Какие чуваки, Смотрите. Это враги просто элитные, я так понимаю, подразделения какие-то. Все-таки классно графика смотрится даже, ребятки, сегодня, на сегодняшний день. Это говорит, что уровень игры хороший. Так, давайте поможем ей. Так, где эти чуваки? Ага, вон они. Да, надо срочно подбежать за укрытие. Выбегаем, ребятки, и наваливаем. Так, тихонечко... Голову не попадает? Нет? А, я за укрытием просто... Я просто за укрытием стою и не могу попасть. Так, одного завалил вроде, второго завалили, мне помогли мои союзнички. Спасибо за помощь, капитан. Честно говоря, я не думала, что мне это удастся... Мне удастся их положить. Так, ты кто такая вообще? Эшли Уильямс, сержант Эшли Уильямс, взвод 217, вы здесь главный, сэр? Да, я здесь главный. Что с вами? С вами все в порядке? Несколько царапин и ожогов, ничего серьезного. Остальным повезло меньше. О боже, мы патрулировали периметр, когда началась эта атака. Мы попытались послать сигнал бедствия, но они отрезали нам всю связь, с тех пор я постоянно сражаюсь за свою жизнь. Так, что случилось с вашим отрядом? Где все остальные из вашего отряда? Мы пытались вернуться к маяку, но попали в засаду. Не думаю, что остальные, кажется, у них в живых осталась только одна я. Вы бросили их на произвол судьбы? Вы оставили людей из своего отряда умирать? Мы удерживали позицию до последнего, их просто было намного больше. Не видели за пределами Вуали уже почти 200 лет. Что они здесь делают? Гетов. Гетов. Это ребятки были геты. Синенькие. Наверное, им был нужен маяк. А, место раскопок закрыто. Оно находится за тем холмом. Наверное, они все еще там. Так, отведи нас туда. Оставайся здесь. Отведи нас туда. Оставайся здесь. Или пошли с нами. Так, давай, отведи нас, пожалуйста, туда. Ну, мы сами, в принципе, можем дойти. Что тут идти? Дорога прямая. Так, пошли с нами. Нам бы пригодилась твоя помощь, Вальнис. Так точно, сэр. Пришло время расплаты. Так, разузнать. Uh, так, так, так, геты, маяк Перед атакой, М -м, маяк, геты А что за геты? Мы что еще вы знаете тебе? о гетах? Только то, что учила в школе на уроках истории Они синтетики, неорганическая форма жизни с, органи с органическим и искусственным интеллектом, который несколько веков назад Их хотели использовать как дешевую рабочую силу Но в конце концов они напали на кварианцев И те были вынуждены покинуть планету А После этого они исчезли за вуалью Персея С этого времени о них толком никто ничего не слышал Так, ладно, ребятки, поболтаем мы как-нибудь а, yeah. а пока время двигаться Нельзя стоять, у нас есть определенные дела Так, найдены на предметы Предметы Страйкер, а, Страйкер 1 и бронебойные патроны. Берем все, и это экранное снаряжение позволяет просматривать и улучшать оружие, броню и другие предметы членов вашего отряда. Так, это я понял, давайте посмотрим, какие улучшения у нас уже есть. У каждого оружия есть хотя бы одна ячейка для улучшения оружия и боеприпасов, чтобы открыть улучшение. Так, это понятно. Так, это тоже понятно, и мы улучшаем, наверное, боеприпасы, бронебойные патроны. Да, друзья, прокачали мы свою винтовочку. У нас стоит, значит, а, а, два модуля сразу на ней. И я думаю, они нам точно помогут. Так, а еще какие модули нам добавились? Так, для дробовика не вижу. А, для пистолетика щелкните наружу двоим щелчком, чтобы экипироваться. Зачем щелкнуть на слот А, а, у, а у, улучшений боеприпасов, чтобы установить боеприпасы? Слот улучшений боеприпасов располагается над шкалой урона в секции экипированного предмета. Так, пистолет-страйкер. Так, это что, я так понимаю, мы экипировались пистолетом Страйкер. Страйкер один, отлично. А до этого, а это первый пистолет, который у меня был. Так, тут можно, кстати, посмотреть. А у этого пистолета урон был меньше, у пистолета Страйкера больше. Так, отлично, значит, добавляем и какой-то модуль. Нет, нельзя никакой модуль поставить, да, друзья? У нас есть новый совершенно пистолет и его можно посмотреть, как он различается, даже, да? Ну, если честно, только лишь окрасом он и различается. Ну что ж, экипировались и выходим. Так, нажмите U, чтобы получить доступ к меню отряда. Так, заходим сюда и смотрим, друзья, на наш с вами отряд «Бойня». Позволяет стрелять из штурмовой винтовки длинными очередями без ущерба а, точности. Так, Эшли, значит, очков пока 0, а очков 0 и очков ноль. А, кстати, у нас вот эти очки уже нельзя менять, если они у нас распределены никоим образом. Так. Ну что ж, а мы смотрим, ребятки, с вами, что нам можно. Какие вообще у нас есть а, навыки еще. Давайте сейчас будем по ходу действия разбираться. Маяк находится за этой траншеей. Так, а, легкая броня, человек. Забираем. И здесь что такое у нас? А, улучшение патронов, бронебойные патроны. Все, ребятки, забираем из этого места и выдвигаемся дальше. Так, ну что ж, а, такое у меня оружие активное. Так, это у меня что сейчас такое? Это у меня а, штурмовая винтовочка. Так, идем, ребятки. Так, доберитесь, добегите до указанной точки, используйте камень в качестве укрытия. Так, добрались, и что дальше? Ага, мы можем просто подойти, ребятки, и вот так вот настреливать, я так понимаю. Замечательно, так. А так у нас игра на паузе стоит. Замечательно. Так, ну что ж, выбегаем. В другой точке подбегаем. Используем камень как укрытие. И пытаемся, ребятки, настреливать потихонечку. Так, убили одного, значит, синтетика. С, с другой стороны к нам больше никто вроде не подходит. Так, идем дальше. Выдвигаемся. Синтетики у нас здесь, да? Стоим за стеночкой и пробуем из-за стеночки выстрелить. Так, к краю стеночки подходим. И еще один синтетик вдалеке, я вижу его так. И тоже его разбираем просто-напросто на фарш. Движемся дальше, их можно обыскивать? Нет? Нет, синтетиков, а, синтетиков обыскивать нельзя, блин. Чуть-чуть меня просадили, надо быть очень внимательным. Здесь что-то охраняют они. Давайте пробежим здесь к краешку. Ага, вижу, вижу что-то есть. Это что у нас, типа финал? Лагерь еще впереди должен быть какой-то. Так, это что у нас такое? Так, это что это у нас здесь такое? Давайте глянем. Разузнать, что здесь такое? Это место раскопок. Маяк был здесь. Наверное, его куда-то перенесли. Кто? Наши или геты? Сложно сказать. Может быть, мы будем знать больше, когда проверим исследовательский лагерь. Выжившие есть? Как вы думаете, кому-нибудь удалось выжить? Если только им повезло, может, они спрятались в лагере. Он находится на той вот горе за уступом. Так, ну что ж, сохранялочка произошла, и выдвигаемся. Так, когда вы подходите к контейнеру, нажмите Е, чтобы открыть его. Ну, в принципе, я это понял. Так, все, выдвигаемся, ребятки, дальше. F6, чтобы сделать быстрое сохранение. Это понятненько. Так, и контейнер, ребятки, юзаем. Пистолет Страйкер, штурмовая винтовка Банши и снайперская винтовка Пожинатель. Давайте глянем, друзья. И у нас новый уровень, просто обалденно. Это кто такой появился? Ты кто такой вообще, Кайден? Тебя мы вот точно не видели раньше, подожди Или этот или это с нами человек, только тихо-тихо А, это с нами человек, нифига себе Я думал, этот человек какой-то Новый щелкать на закладке, это я уже слышал Как у... отключить эти, эти подсказочки -то, Я не понимаю, так, штурмовая винтовка Банши а, Предметы установить улучшение, так а, Переместить установленное улучшение на новый предмет Да, так Тоже так же, меняется просто скин И меняются, ребятки, показатели Если у нашей старой 120 урон, то у этой у Банши, так, э, смотрим, 144, а, да, кстати, можем сразу же сравнение вот здесь вот в этом, а, вот здесь вот справа посмотреть, а, да, предметы у нас автоматически перенесены. А, дальше, значит, смотрим, здесь у нас ничего, а здесь пистолет Сла Сла Страйкер у нас, да, и... Смотрим, еще пистолет один есть, это который у меня сейчас находится в наличии. Мы можем, кстати, пистолетик, если он мощнее, дать нашему другому персонажу, да, второму. И есть Эшли Уильямс, который тоже пистолет мы можем поменять. Но тут есть, ребятки, свои минусы у страйкера, то что у него огонь до перегрева и точность немножечко по... Хуже, но урон зато мощнее. Так, ладненько. Пока как есть, так есть. Себе мы, в принципе, все экипировали. Экипировали. Смотрим, у нас А снайперская винтовка есть. А, так, так, так. А, снайперская винтовка 102. И точность ее немножко а, похуже, к сожалению. А, и, а это что такое за особый класс? l, l Combine. Это, видимо, какая-то уникальная фишка этой пушки. Так, дальше смотрим. Здесь что у нас такое? Здесь ничего. И легкая броня «Человек». Так, если мы на нее посмотрим, то она у нас, по-моему, похуже немножечко. У нее щиты получше и защита. Вот это, кстати, да. Вот это, ребятки, мы экипируемся. Да, смотрите, сразу же бронька у нас поменялась. И мы перенесли все свои модули на эту новую броньку. А, она гораздо лучше, чем старая, стопудово. Так, смотрим сюда. Можем средняя броня человек. И здесь тоже средняя броня человек. Мы можем нашу броньку одеть на эту девчонку, но она и ни к чему, у нее нормальная своя броня. Поэтому мы разобрались с этим пунктом, выдвигаемся, ребятки, дальше. Нам нужно идти и захватить, что там у нас осталось. Идем, ребятки, ищем, нам нужно флагер сейчас срочно, и мы там должны все зачистить. Так, а меточку как убрать? Меточку можно просто-напросто так, как ее убрать-то вообще, не понимаю. Просто кликнув, кликнув на ней еще раз. Так, все, ребят, выдвигаемся, у нас щиты восстановлены, взяла себе новую броньку, и сейчас... Мы не должны ни в коем случае просадиться. Так, похоже. Так, удобное место для засады. Смотрите в оба. Так, так, так, что такое, ребятки? Смотрите, что они творят с людьми. Или кто там такие на, на этих пиках насажены. Это что это здесь происходит? Смотрите, что творится. Так. И они что? О боже, э, это гетто сделали с ними. И они оживают, я так понимаю, да? Нажмите клавишу R, чтобы бросить гранату. За, куда мне гранату бросать? Так, гранату. Бросаем гранату, ребятки, и... Сейчас бомбанет ведь. Так, а почему она не взрывается? Я же вроде бросил гранату. Сейчас в голову получишь ты, бешено. Почему он не умирает, а? Он какой-то жесткий очень. Так, надо перезаряжаться. Так, гранату бросаем, но главное, чтобы своих не уложить. Так, почему он не умирает-то, а? А, вот видно, хпшечка уменьшается. Так, отлично, убиваем всех вроде. Да, эти пожестче, чувачки. Так, гранату я бросаю на эра, а перезарядка где? Перезарядка же тоже есть. Так, а, тут у нас есть перегрев только, да Так, где он отображается, я уже не помню Так, отлично, завалили этих чуваков, идем дальше Я чувствую, что мы где-то близко Секундочку, так, этот ящик надо обязательно залутать Штурмовая винтовка снайперская Тяжелая броня человек Давайте посмотрим, что за тяжелая броня такая у нас там Секундочку, блин, как подсказки убрать Надо будет пошариться Так, бронька идем а, Средняя тяжелая броня человек Но это сейчас, я так понимаю, нам не одета тяжелая бронька Или подождите, а, я, наверное, не умею еще ее носить Но кто-то из наших, вероятно, ее умеет носить Нет, пока тяжелую броня, броню никто не умеет носить Абсолютно Поэтому мы этот пункт оставляем Как нам использовать отхил, я, если честно, не знаю Но я думаю, мы до, до этого дойдем так, так, так, секундочку. Так, это что такое? Здесь, наверное, тоже надо залутать. Так, секундочку, я что, застрял в текстурах? Да нет, вроде. Так, так, так, сейчас мы здесь все проверим. Тщательно заходим в лагерь сбоку, обшаривая, ребятки, все кусты. Дверь заперта, включена система безопасности. Так, открылась дверь. Это что такое? Так, а, снайперская винтовка, а, биоусилитель и тяжелая броня. Так, давайте посмотрим. А это что такое? Черт, сколько здесь всего? уни гель. Унигель это валюта вроде как, да? Так, давайте глянем, что у нас появилось Так, банши, Лансер, Да-да-да Ну, пока что меня устраивает то, что уже на мне есть Экипировка Поместить установленные предмета на новый предмет Так, нет И унигель, переработать унигель нет, ребятки Так, смотрим дальше М -м Пистолет, есть страйкер Это я уже понял а, Снайперская винтовка Та, которая у меня такая Ну и остальные все тоже такие Так себе и средняя броня человек. Так, ничего особенного, ребятки, мы не нашли. Идем дальше. Я так понимаю, это все для того, чтобы мне потом просто можно было чем экипировать своих бойцов. Так, отойдите, я выйду. Отойдите быстренько. Что вы здесь встали? Вы мне просто заградили путь. Как мне выйти-то, а? Отойдите, ребятки. Как же вам, вами покомандовать-то, а? Так, команда. Надо покомандовать же как-то. Как, как покомандовать-то, не понимаю. Так, что же вы встали-то, родные? Так, секундочку. Сейчас мы попытаемся команду дать. Так, вот туда бы вот ты сходила, и тебе бы там было очень хорошо, иди давай, гоу гоу го, выдвигайся, ну, зажали меня совсем, зажали с двух сторон, не дают мне просто-напросто выйти, так, а чтобы подняться, нажмите Ctrl, отлично, так, ну что, вы мне дадите выйти-то или нет, так, Кому-то надо точно туда он еще сбегать Давай, иди уже туда, иди, иди, иди Все, отлично, ребятки Можно, кстати, членами отряда управлять а, То есть нам достаточно просто вот сюда нажать И куда мы смотрим, да Вот прям куда мы смотрим Если я нажму вот так, то туда побежит наш боец, видите Тактика здесь тоже есть определенная И можно просто бойцами своими а, руководить Так, что это штуки, мне неведомо Поэтому мы просто проходим а, мимо Идем, ребятки, дальше Нам необходимо завершить сегодня как минимум эту миссию Так, выясним, что там произошло так, так, так. Ага, это наш, это наш, это уже наш боец, это Найлос. Что он задумал? Кого он там выслеживает? Такого же, как он. Что это он там увидел, а? Сарен? Сарен? Что за Сарен такой, а? Это какой-то серьезный тип. Это мое задание, Сарен. Что ты здесь делаешь? Просто решил, что тебе не помешает помощь. Я не ожидал встретить здесь гетов. Ситуация очень сложная. Не волнуйся. У меня все под контролем. Что такое? Что происходит? Он ему сейчас в голову уже выстрелил, да? Так, используйте навык Бони, чтобы стрелять быстро и метко. Так, а как... А что за навык? Где вообще эти навыки, брать? Я что-то еще, ребятки, не все совсем хорошо вспомнил. Что, что, что? Что происходит? Что происходит? Вот это, да, вы смотрите, что происходит, друзья. Это что это происходит-то в самом деле? Смотрите, что это за штуковина полетела. Я просто в шоке. Это просто какой-то инопланетный корабль, невероятнейший, да. Смотрите, как он эффектно, эффектно, эпично отсюда улетел. Они, похоже, забрали то, что мы искали, да, уже. Так, а мы сейчас секундочку, ребятки, секундочку. Как использовать навыки? Так, так, так, секундочку. Так, валим, валим, валим всех. Так, здесь кто-то бегает. Ой, это этот тип, ребятки, нельзя его подпускать. Они взрываются очень сильно и наносят урон. Еще один тип, еще один тип идет. Но у нас урона достаточно, чтобы его остановить. Давайте остановим. Так, секунду, не подпускаем их к себе, не подпускаем. Отлично, отлично. Я все думаю, как бы мне перезарядиться-то. Так, попал вроде, да? Отлично, попал. Ну, стрельба здесь такая себе, я бы так сказал. То есть она упрощенная очень сильно, особенно когда... Ты ставишь на облегченный уровень сложности, но мне, ребятки, так проще просто в этот раз. Так, здесь можно что-то открыть? Используйте ВСАД, чтобы продвинуться к центральному ядру. Избегайте программ безопасности. Так, ручное отключение. Да, здесь можно, я так понимаю, как-то... Как-то здесь можно, видимо, открыться. открыть эту дверь. Ага, поняли, тут какая система. Тут нужно вот так вот. Раз, два, три, четыре, пять. Прошли, ребятки, об оборону. Пожалуйста, не стреляйте, мы выходим. Мы не вооружены. Только что я освободил, ребятки, заложников. Тут безопасно. Теперь все в порядке, никто вас не тронет. Эти штуки шныряли повсюду, они бы э, обыскали нас, нашли, если бы вы нам не помогли нам крышка. Я все еще не могу в это поверить, когда мы увидели корабль, я подумала, что это конец. О, он появился перед нападением, я сразу понял, что тут что-то не так, и мы побежали прятаться. разузнать. Так, деталь нападения. Расскажите мне все, что вы помните о нападении. Мы трое работали в полях, когда появился этот корабль. Мы его увидели и побежали. Я не знаю, что случилось со всеми остальными. Они были у гаража совсем рядом с космопортом, там, где приземлился корабль. Откуда ты знаешь? Мы ведь выжили. Если им удалось добежать до гаража, может, они уже живы? Так. Разузнать. Маяк. Вы что-нибудь знаете о протарианском маяке, который... Мы всего лишь фермеры. Мы слышали, что им удалось что-то найти, но нам всегда было все равно до сегодняшнего дня. Корабль. Что еще можете сказать мне об этом корабле? Я убегал. У меня не было времени его рассмотреть. Думаю, он приземлился рядом с космопортом. Коул, расскажи им про шум. Про шум. Ужасный шум. Спускаясь, корабль про под -по подавал какой-то странный сигнал. Было похоже на визг демонов, только он звучал прямо в голове. Может быть, была... это была глушилка. Может быть, они пытались заблокировать коммуникации? Что бы это ни было, оно будто бы разрывало череп на части. Я ничего не соображал. Вот значит как. Ну все, до встречи. Мне пора идти. У нас дела. Мы всего лишь фермеры, а они, а они солдаты. Может быть, а отдать им все? Blake, Чтоб тебя, Блейк, когда ты уже научишься молчать, ну, так рассказывайте на частоту, что за дела. Кол, ты мне не хочешь ничего сказать? Uh, uh, одни ребята в космопорте uh, промышляли uh, контрабанды. ничего особенного в обмен на часть выручки мы позволя позволя позволяли им uh, хранить uh, здесь uh, uh, товар контрабанды. Это преступление. Кол, ты нарушаешь uh, закон. Мы ведь никому не причиняем вреда. Черт, да я же не знаю, что в этих верстках. Я только решил, что нам, я нашел пистолет, я подумал, что он может пригодиться, если эти твари вернутся, но нам на Наверное, вам, наверное, это нужнее, чем нам. Это все? Мы рискуем своими жизнями, чтобы спасти эту колонию. Вы уверены, что больше ничем не можете нам помочь? Да, есть еще кое-что. Я собирался продать это, когда все закончится. Но, наверное, вы заслужили, в отличие от меня. Так, что-то нам передал этот типок. Что же он нам передал такого? Коул, с кем-то работал в космопорте. Как его зовут? Он хороший парень. Я не хочу, чтобы у него были неприятности. К тому же, я не стукач. Так, отлично. То, что мы уже, ребятки, выясняли. Uh, у нас вроде бы как бы Обозначается другим цветом Так, хорошо, okay, ладно, неважно, у меня полно других забот да. да да да герой, значит, я И плюс 10, пистолет, стингер И боевой датчик, все, берем, ребятки Так, а сюда мы зайдем непременно Здесь по-любому что-то а, Да, есть, так, только стоит Так, сложность устройство низкая, шкаф Давайте попробуем по ручной взлом сделаем Так, секундочку, так, обойдем защиту Раз, два, три, четыре, пять. Обошли, ребятки. Как два пальца. Пистолет и штурмовая винтовка. Все взять. Все, ребятки, забираем. И еще плюс панацелина к нам добавляется. Отлично. Так, что-то еще здесь есть? Нет, больше ничего есть. Все, ребятки, давайте, фермеры, прощайте, я ухожу. Ну, а мы тут, по-моему, еще не всех достреляли. Или всех уже достреляли. Сейчас мы проверим здесь территорию, что же здесь такое у нас произошло. Так, так, так, секундочку. Вроде бы тихо и спокойно на первый взгляд. Давайте глянем карту. Да, продвигаемся, нам нужно дальше двигаться Продвигаемся Возможно, братишка Скретч что-то и упускает Какие-то детали, да, то есть в каких-то местах Может быть, я что-то и не забрал а, С этой локации, но и, Ребятки, кто так думает Сейчас, кто меня смотрит, напишите, пожалуйста, мне в комментах Так, это что такое? Это взрывающиеся штуки По-любому, и надо бы Их лишний раз не трогать Капитан, это Найлос, что это, Найлоса, что ли? Убили, а? Панацелин взяли, отлично Как панацелином-то пользуется, я что-то не пойму На какую кнопочку так, Иден Прайм уже никогда не будет прежним. Так, секундочку, Найлос, что с тобой? Что с Найлосом? Мы ему выстрелили прямо в голову, и он откис. Турианец? Вы его знаете? Но он с нами на корабле так был. Он Спектр, он был с нами на... Что-то движется вон за теми ящиками. Стойте, не надо, не стреляйте. Я такой же, как вы, я человек. Нужно быть осторожнее. Из-за того, что ты здесь прятался, тебя чуть не убили. Я, извините, я пытался от этих существ... Прятался, короче. Меня зовут Паул. Я видел, что случилось с этим туорианцами. Его убил другой туорианец. Расскажите, что, что случилось. Мне надо знать, как погиб Найлос. Тот другой пришел сюда первым. Он ждал, пока появится ваш друг. Ваш друг называл его Сараном. Думаю, они были знакомы. Сарен. Что за Саран? Это главный злодей, друзья. Ваш друг расслабился, потерял бдительность. Сарин убил его, выстрелил ему в спину. Мне повезло, что он не заметил меня. Что с маяком? С маяком-то что? Нам сказали, что в космопорт привезли портерианский маяк. Что с ним случилось? Он на другой платформе. Может, туда и направился этот Сарен. Он запрыгнул на грузовой поезд сразу после того, как убил. Я знал, что у этого маяка одни неприятности. С тех пор, как мы его нашли, все пошло на наперекосяк. Сначала появился этот корабль-носитель, потом нападение. Они убили всех! Всех! Если бы я не спрятался, меня бы тоже убили! Где тебя... Где-то тебя а, не нашли. Так, разузнать. Что атака? Атака. Про, про атаку расскажи. Очень быстро. Так, это я уже слышал. Можно пропустить. А, где тебя не нашли? Как же получилось, что ты единственный остался в живых? Почему никто больше не пытался скрыться за ящиками? Они просто не успели. Я уже был там, когда началась атака. Понятно. Подожди минуточку. Ты спрятался, ты спрятался за ящиками еще до начала атаки? Я иногда во, во время смены меня тянет вздремнуть. Я прячусь тут, чтобы начальство не увидело. Вот какой гад, а. Он прячется, он от работы отлынивает. Тебе удалось выжить, потому что ты лентяй? Да-да-да, тебе очень повезло. Если бы ты не решил поспать, ты бы сейчас был мертв, как и все остальные. Да-да, наверное, но я не хочу об этом думать. Так, ладно, пошли, хватит уже болтать Нам нужно найти маяк, пока еще не поздно Садитесь на грузовой поезд То же самое сделал тот турианец Я не, смогу сделать... Я не смогу здесь оставаться Я не могу на это смотреть Все, ушел Здесь мы разобрались Выдвигаемся дальше Так, что здесь у нас такое, что мы еще не прошарили здесь Давайте посмотрим Ага, там в огне что-то есть За огнем Так, взять все и уходим Ой-ой-ой, жарко, жарко, жарко Убегай, убегай, убегай, Шепард что творишь-то, а? Шепард, блин. Вот Шепард. Такой Шепард, а. Так, восстанавливаем здоровье. Кстати, когда мы используем этот панцелин, а здоровье восстанавливается у наших, у всех союзников. Секундочку. Фак, кого она там бьется? С кем она уже бьется? Так, секундочку. Давайте сейчас распределим быстренько наши навыки все. А, так, слоты умений открываем, да? А, на пятерочку у нас будет, значит, вот такой огонь. А, прилив адреналина на шестерочку. Отлично. И... И все остальное по пунктам. Также есть гранаты, есть а, пистолеты. Все, поехали. Пробуем, ребятки, пробуем. Так, секундочку, это что сейчас было? Секундочку, осторожнее, осторожнее. В голову, в голову, в голову надо. столько осторожнее. Так, у нас просто солдатики вроде бы, да? Выносим, выносим, выносим. Ох ты, ох ты, щиты меня поломали, а? А там у нас, ребятки, будет разрушитель дальше. Так, сейчас секунду попробуем. А, командный бой сделаем. И этому разрушителю как-нибудь просадим. Так, вот там что такое у нас? Там у нас, похоже, прыгать нельзя здесь, а? Так, отсюда же можно как-то их убрать, нет? Из-за этого борта нельзя. Очень, кстати, неудобно. Так, ну что ж, выходим. А, пробуем, пробуем, пробуем. Значит, сделать следующее. Сейчас мы попробуем выйдем на этого бойца. Так, где у нас этот разрушитель? Так, выкидываем. Ага, пробуем, ребятки, скрываемся, скрываемся, скрываемся. Ага, за укрытие. За укрытие. Так, панацелин у меня где? Панецелин должен быть, ребятки Так, почему он не работает? Ага, работает, вижу Так, вырубаем разрушителя Не, не, не получается почему-то вырубить разрушителя Нужно срочно ему а, перезагрузку сделать Я же себе делаю перезагрузку умения Да, я себе делаю, значит, исцеление И пытаемся вынести этого разрушителя Но ничего не получается, как же так-то, а? Саботаж а, Позволяет учить броски противника предметов Используя э, после эффекта массы Так Саботаж пускай пусть будет, да, у него И мы попробуем сейчас на пятерочку усиление И пошла жара, ну Какой-то он жирный вообще, этот типок А держи гранату Вот сейчас граната точно должна помочь Давай, родной, бомбаника. Сейчас граната бомбанет, ему придется не кисло Он, похоже, у нас завис, да? Но броню ему вообще не пробиваем мы Вообще, друзья, никак. Вообще ни одной, ни одной единицы брони мы ему не пробили. Так, попробуем вот это умение. Что оно делает? Ох ты, оттолкнули его на пол. Повалили его, повалили, отлично. И все, что ли? Мы его совсем повалили или как? Там еще есть враги. Так, перебегаем быстренько, быстренько, быстренько. Перебегаем так, восстановиться бы надо. У нас опять одна... У нас двоих, ребятки, завалили. Как так-то, а? Пробуем, Пробуем, пробуем, пробуем, потихонечку наваливаем. Так, патроны долетают, замечательно. Нас двоих завалили, как же так-то, а? Союзничков всех загасили моих, как же без союзничков-то? А там вдалеке кто, еще один разрушитель или что? Но мне не прорваться просто так. Я смотрю, постепенно мои союзники, они восстанавливаются. Так, попробуй на нем вот эту способность и пробейка ему там все, что можно. А мы пока восстановимся. Так, всю команду мы восстановили, откилили и потихонечку пытаемся накидывать. Да, это, похоже, еще один разрушитель у нас. Так, ну ты бы спрятался, родной, за укрытие, как бы присел бы, что ли. Так, отлично. Нифига себе, как он стреляет так грамотно. Так, у нас там еще бойцы спереди есть. Прорываемся. Прорываемся. Можно присесть. И прорываемся, ребятки. Вот там вот вдалеке есть бойцы, вот там есть бойцы. Вроде бы они по нам не достают, но мы по ним вроде бы тоже. Нет, вроде достаем. Точный прицельный выстрел, так применяя способность, это у нас, так понимаю, прицельная стрельба Это на дальние расстояния С этой прицельной стрельбой, мне кажется, круто стрелять Когда ты стреляешь из снайперской винтовки Так, все, прицельная стрельба у нас ушла Так, ждем наших а, Наши спустя какое-то время Обратно возвращаются к жизни, я не понимаю, правда, почему Так, перебегаем, перебегаем Ребятки, хреново из меня масс-эффектор Хреново из меня стрелок Очень сильно лажает Так, еще одного убиваем, замечательно Так, переходим дальше очень длинная у нас дорога получается. Так, дошли мы, значит, до ящичков. Это бонусы, бонусы, бонусы. незабываемых. их, берем. Почти мы на месте. Сейчас я подойду и разузнаю, что здесь произошло. Где наш маяк, черт возьми? Где наш маяк, синтетики? Куда вы его потырили? Короче, стырили наш маяк, но мы, ребятки, постараемся его найти. Так, дошли, ребятки, и что у нас здесь? Поднимаемся куда-то наверх. Да, ребятки, масс эффект у нас, а это у нас Сарен, главный злодей Которого мы будем долго преследовать Установите заряды, уничтожьте всю колонию Никто не должен узнать, что мы были здесь Страшный какой чувак Что с ним творится? Он пытается взлететь? Так, так, так. Что, установил? Работает? А тут и мы приехали. Что, не ждали, да? Ха -ха. Не ждали, походу, нас, а мы приплыли. А вы нас не ждали. Ну что ж, вот такие вот, ребятки, у нас разворачиваются жаркие события в Mass Effect в самой первой части. Братишка Scratch непременно продолжит, да, играть в Mass Effect обязательно в следующих своих сериях, только теперь уже. Но для этого нужна ему ваша поддержка. Ребят, пишите свои комментарии вообще, как вам заходит Mass Effect или нет в 2020 году. Ну, а я буду думать, естественно, и если вдруг данная серия наберет хотя бы 450 просмотров и 50 лайков, я непременно продолжу радовать вас все новыми видосами и прохождением Ребятки, этой ролевушечки Старенькой, но не менее крутой Именно в процессе, ребятки И буду продолжать проходить Главное, чтобы была ваша поддержка Но играйте только в самые крутые топовые игры Всем приятного геймплея